Добрый день. Сегодня еще поговорим об учении живой этики или огне йоги. Но, в общем-то, там вот доклады есть, вам надо их поизучать тоже. Потому что я с этих докладов вам не все излагаю и не все порой соответствует тому, что в них. Ну, вам достаточно для начала хотя бы ознакомиться с тем, что из себя представляет учение космических учителей данное земному человечеству на ближайшие тысячелетия. В общем-то, это учение дано не для старой, как бы уходящей в прошлые расы, а для новой расы, для шестой расы. Там вот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 В общем-то, это учение дано не для старой, как бы уходящей в прошлой расы, а для новой расы, для шестой расы. Но, надеюсь, вы поняли, что раса новая, то есть новый этап развития сознания возникает на основе старого. Вот четвертая коренная раса возникла Потом пятая наша вот наша пятая раса, пятый уровень развития сознания возник из пятой подрасы, четвертой коренной расы. Понятно, да? Была четвертая Атлантическая раса. Из ее пятой подрасы возникла наша пятая коренная раса. То есть вот, вот такая вот, схема. Теперь, смотрите, вот дальше из нашей пятой коренной расы рождаться будет, или возникать, или вырастать, что ли, будет. Шестая коренная раса из шестой подрасы, пятой коренной расы. Понятно, да, вот эти вот связи? Оно получается так, что когда на планете из пятой, из коренной расы возникает следующая ветвь, шестая ветвь, то есть шестая подраса, одновременно там появляется подраса, одновременно там появляется зародыши будущей шестой, коренной расы уже, то есть не подрасы, а расы коренной, которая будет существовать в следующие миллионы лет. Зато пятая коренная постепенно будет уходить, отживать, исчезать. Но правда это медленно идет. Почему? Потому что, ну как на дереве. Нижние ветки уже такие толстые, да, крепкие, верхние более молодые, но постепенно нижние ветки могут отмирать, ну, может на них там оставаться какие-то еще листья, но ну, как бы скелет еще может существовать какое-то время, но больше и лучше развиваются те, которые что? Выше и ближе к Солнцу, да, так, ну, где-то примерно так вот и да, с людьми. Нашей жизнью управляют космические законы. Вся жизнь строится именно под управлением влиянием космических законов. Вот в данном случае человек человеку наиболее близкий и понятный это закон кармы, закон перевоплощения, и потом по мере того, как человек знакомится с своим собственным устройством. То есть своим собственным строением, а как устроен человек, вот на схемах тут, на плакатах, вы можете всегда даже визуально так вот ознакомиться. А По-настоящему нужно серьезно эти вещи изучать. На это понадобится, может быть, не одно даже воплощение. Но если в прошлом вы, допустим, сидящие здесь все в зале, если в прошлом вы интересовались вот этими вопросами, которые мы с вами сейчас здесь пытаемся рисовались, обратите внимание, у вас тогда ваше прошлое приведет сюда, в этот зал. Понятно, да? Почему? Потому что обязательно должна быть причина появления вас тут. Без причины никогда ничего не бывает. Приходят, скажем, десятки, сотни, порой на первое занятие приходит там до ста человек. Потом смотришь, половина только осталось. Потом смотришь, только там 30 человек осталось. Вот за многие годы мы порой в течение года набирали даже по три группы, бывало такое время. Да. Ну а потом от всего этой компании осталось вот и сейчас собрать всех вместе. Если всех собрать, которые остались. Ну а потом от всего этой компании осталось вот и сейчас собрать всех вместе. Если всех собрать, которые остались Которые решили, что их это в общем-то интересует Основательно То в зале, наверное, места не хватит Для всех Но это те, кто остались А те, кто приходили Тех, наверное, в пять, в десять раз, может быть, больше Но мы учета не ведем Никого, как говорится, на перо там Куда-то там не берем, не записываем Хочет человек, пожалуйста, изучает Не хочет Потолкался ушел. Дело его. Так вот, один из великих космических законов, закон перевоплощения. На Востоке этот закон тысячелетиями никто никогда не отрицал. Его изучали, его признавали. Правда, там и извращений немало в отношении этого закона. Закон «извратить». Допустим, есть такие там секты, есть такие направления, которые верят, что якобы человек может воплотиться в какое-нибудь насекомое, там, ба стать, как поет, там, скажем, Высоцкий, вот, и еще какими-то там зверюгой. Но такого на самом деле быть не может. То есть это извращение закона. Если человек уже вошел в человеческое царство, он никогда никакой скотиной воплощаться не будет если только сам не залезет в шкуру с этой скотины по собственной воле. Но сам закон этого не разрешает. А залезть человек может. Ему, мать природа пожалуйста, дитя свое, какие бы капризы. Чем бы оно не тешилось, лишь бы не плакало, как говорят. Понимаете? Нет. Ну и мы знаем вот эти так называемые не слышали о них, да? Когда человек, имея сильную волю, но воли правда такая темная глупая но темная глупая но сильная. Он может какую-нибудь скотину, какую-нибудь там леопарда там собаку или любую там живность использовать, заняв его тело и использовать это животное, скажем, в своих целях, понимаете? Такое возможно. В примитивных, допустим, каких-то племенах это до сих пор и не только в примитивных. И сейчас колдуны Этим могут пользоваться, то есть силы тьмы могут использовать животных. То есть темный человек может это делать, колдун, скажем, маг какой-нибудь. Но могут и те, которые на темные разуплотившиеся, находящиеся в тонком мире. И силы тьмы довольно часто используют животных, насекомых разных и прочее, и прочее. используют в своих целях, чтобы помешать людям, которые не интересуются серьезными вещами. Так вот, теория или закон, вот, закон перевоплощений это необходимые космические условия непрерывного совершенствования. В 20 веке, ну для ученых, конечно, это теория, тогда как на самом деле это космический закон, великий закон. Так вот, эта теория для них стала предметом научных исследований. То есть раньше эта наука она не признавала никаких там перевоплощений и считала там бредом невежественных племен каких-то там, скажем, или религий. Вот американский психиатр Ян Стивенсон в 20 веке проанализировал более тысячи случаев воспоминаний прежних жизней людьми разных стран. И на огромном количестве фактов Доказал реальность, и на эту тему у него научные труды были выпущены. Допустим, такой вот назывался «Доказательство продолжения жизни на материале воспоминания прошлых воплощениях». Вот эта его работа научная, 60-е годы, 20 века, получила всеобщее признание. И даже премию за это он получил на конкурсе научных работ по психологии. В настоящее время изучение вот такого явления, как память прошлых жизней, проводится уже многими учеными разных стран мира. Но особенно такими, как Россия, Соединенные Штаты, Индия, Канада, Великобритания, Франция и так далее. Результаты этих исследований приносят науке все больше и больше неопровержимых свидетельств. Свидетельств истинности. Древней эзотерической доктрины о перевоплощении. То есть то, что над чем раньше западная наука издевалась и хихикала, сейчас она вынуждена уже перестать хихикать. Так что закон перевоплощения, хочешь не хочешь, как сила зла всячески пытались помешать этому закону, чтобы человечество его приняло. Но поскольку главаря уничтожили, в 1949 году, а остались только его, так сказать, как среди высшего комсостава там мало кого осталось, они тоже были ликвидированы вместе с ликвидацией самого князя тьмы. Но зато средний комсостав, его еще пока очень много. Много вокруг, как мы видим, людей, одержимых корыстолюбием и которые всячески обкладывают себя. Всякими видами собственности, которая всячески обкладывает себя всякими видами собственности. То есть всякий собственник – это представитель уничтоженного папаши, то есть князя тьмы. Всякий собственник – это сатанист. Хочет он это признавать, не хочет. Таков закон. Потому что все беды, к сожалению, от собственности. Но в то же время можно быть собственником, но не считать, что собственность – это что-то твое, а считать, что тебе высшие силы дали это на время, в аренду. И для испытания тебя правильно ты будешь использовать то, что тебе дали, или неправильно. Если только для себя и во имя свое, значит, все, обрекаешь себя на космический мусор, потому что всякий, кто ж себе что, он готовит себе адскую ситуацию жизненную. Потому что весь мир подведен уже, так сказать, к грани уничтожения, самоуничтожения, именно присвоением. Присвоением того, чего не принадлежит. Все принадлежит, как говорят, Богу. Все Он сотворил вокруг. И тело каждому дал в аренду. И тонкое тело, и ментальное тело, и физическое тело. Все дано только на время. И как человек воспользуется этим? Все это учитывается. За все надо дать отчет. Есть еще одно очень важное, как говорят, кардинальное понятие живой этики. Это психическая энергия. Что такое психическая энергия? Это универсальная сила, которая пронизывает все мироздание. Она выражена как в природе везде вокруг, так и в человеке. Вот по этому поводу Майк в своих письмах ее охарактеризовала следующим образом. Психическая энергия, пишет он, называется энергией всеначальной. Понимаете? Всеначальной. Значит, все остальные виды энергии – это ее производная. Она включает в себя все остальные энергии, которые являются лишь... Какими-то ее частями. Психическая энергия беспредельна в разнообразии своих качеств и проявлений. Вот взять 6,5 миллиардов людей или взять вообще все человечество вот на этой планете, которая существует, планета может выдержать нагрузку, скажем, в 60 миллиардов людей. Больше уже ей нельзя тут. Вот 60 миллиардов людей живет часть. Десятая часть живет сейчас в физическом мире, уже ей нельзя тут. Вот 60 миллиардов людей живет, часть, десятая часть живет сейчас в физическом мире, а остальные 90% или может быть там 80% от всей этой массы находится в тонком и ментальном мире, но ну и кто-то поднимается в нижние слои огненного мира, скажем там, на небольшое время. Вот. И вот эти все люди, все эти 60 миллиардов, у каждого своя психическая энергия. Нет двух совершенно одинаковых людей по, по количеству, по качеству вот, психической энергии, накопленной тем или иным созданием. Иногда он нам про двойников рассказывает, да? Но даже у двойников и то можно найти какие-то отличия. Психическая энергия двойственна в своем аспекте. Как двойственно все сущее. Служить как добру, так и зву. Вот одна и та же энергия служит как колдуну, так и святому. Понятно, да? Нет энергии там дьявольской или божественной. Такого не существует. Есть просто психическая энергия. А уж вот то или иное существо разумное, насколько оно разумное, насколько оно безумное, оно, используя эту энергию, превращает ее в кто что хочет. И все. Все зависит от духовного развития человека. В первую очередь от качества его сердца, как пишет Илья Ивановна. От качества сердца. Не от качества мозгов или его, так сказать, нервной системы там, или его тела, а от качества сердца. Потому что сердце ⁇ это главное, что есть в человеке. А все остальное это только дополнение. Сознание обладает более высокой степенью развития у себя психической энергии, чем какое-либо другое живое существо на планете. Почему? У человека более всего развита психическая энергия, то есть разнообразие ее проявления, разнообразие ее качеств больше всего именно у человека. Потому что он носитель искры разума, искры сознания. Более высокого, чем у животного. Потому что вот то невидимое духовное солнце, вот сейчас светит солнце, видите, да? Светит солнце. Это светит самая грубая часть солнца, это тень его. Вот тень так сияет, здорово, понимаете? А невидимое солнце находится за этой тенью. И вот у каждого из нас его частичка, искорка. У каждого из нас. У нас его частичка, искорка, у каждого из нас. Искра разума, искра сознания, но не животного сознания. У животного сознания другое. Человек создается совсем другим способом, нежели все остальное. Когда природа выращивает готовое существо к тому, чтобы ему стать существом разумным и сознательным, то такое существо получает искру разума от невидимого духовного солнца. Вот оно есть наш Бог. Понятно, да? И оттуда все, оттуда все приходят к нам, космические учителя, творцы, создатели этой солнечной системы, именно оттуда, там они все находятся. Мы тоже представители этого невидимого духовного солнца. были мудрее. А сейчас они вообще поглупели страшно. Они обращались к солнцу, не надо никого Бога было искать нигде, ни в какой церкви, ни в какой секте, не бежать там в какое-нибудь какое общество, там, понимаете. Оно всегда здесь. Понятно, да? С Богом вопрос вам на некоторой степени понятен, да? Но сейчас солнце если убрать, то мы что здесь все? Но как стало быть, это и есть Бог для нас, для всех. Но это физическая как бы сторона. Вот, вот эта тень его сияет, и она нас тут вот, и греет, и все такое, и все растет у нас, цветет и пахнет. Но этого-то нам мало. Для нашей души вот это все физическое нам вроде бы и не нужно совсем. А вот для нашей души, для нашего духа особенно, вот нужно невидимое духовное солнце, невидимое нам вот так Позаезд без него мы просто погибнем сразу, несмотря на духовное солнце. Невидимое нам, вот так, позаезд без него мы просто погибнем сразу, несмотря на все здесь цветущее и пахнущее. Ну сколько трупов вокруг каждый день закапывают Миллионы на планете закапывают трупов людей, да? А почему? Да потому что искра оттуда ушла и увела за собой что? Тонкое тело, там, ментальное и все такое. Так вот, среди свойств психической энергии особенно важно подчеркнуть качество неуничтожимости и способности накапливаться в пространстве всех планов бытия, как физического, так и тонких миров. То есть психическая энергия, она одновременно является тонкой материей, вот этот момент тоже важно вам уяснить. Психическая энергия, ну, мы знаем, вот, вот сейчас вроде бы света нет, да? Плитку включил, вроде там электричество побежало, нагрелось что-то, скипятило, выключил, нету, да? Понимаете? То есть у нас отношение к энергии такое, вот она то есть, то ее нет. А на самом деле энергия себя ведет иначе, нежели мы представляем себе это по невежеству пока, по грубости своего развития. Энергия, оказывается, может накапливаться. То есть всякая энергия одновременно является материей, только тонкой материей. Поэтому психическая энергия ⁇ это одновременно и тонкая материя. И вы знаете, вот сегодня там Сережа Дружко рассказывал, как человек себе, так сказать, нарабатывает фобии, скажем. На что такое знаете, да? Ну, то есть, всякие ненормальности у него, отклонения. Какие-то ненормальные пристрастия. Можно каждому у себя, так сказать, такую. Либо ему кто-то там поможет, заложит этот импульс такой фобии. Либо он сам себе организует такое дело. То есть, если человек будет накапливать у себя, скажем, как положительную, так и отрицательную энергию, а накапливаться может только то, что... да, Мы деньги накапливаем, это же... Не виртуально, ведь нет. А в чулок там или в копилку кладем, или там в банк куда-то еще. Понимаете? Да. Так вот, в отношении энергии, оказывается, тоже можно так же накапливать. Точно так, как эти доллары, эти копейки. Понимаете? Накапливать можно. Только стало быть, как темную энергию можно накапливать, так и светлую можно накапливать. Допустим, человек культивирует у себя там в мозгах светлые мысли, это он занимается накоплением. Культивирует злые и темные мысли, он занимается накоплением. Культивирует злые и темные мысли, занимается накоплением. Теперь это его хозяйство. Он может столько накопить, что станет очередным, скажем, Гитлером или еще каким-нибудь палачом. Или наоборот, станет великим святым. Понимаете? Все очень просто на самом деле, то есть все великое очень просто, все мысли, все чувства у людей, они энергетичны по своей основе, вот их содержание, поскольку все это тонкая материя, только одна более тонкая, другая менее тонкая, есть очень тончайшие там и так далее, и так далее, все это оказывается никуда никогда не исчезает, все накапливается. Все накапливается как у самого человека, так и в окружающем пространстве. Вот сейчас из космоса инопланетяне, не не вот эти вот инопланетяне из темного астрала, все эти безобразные эти физиономии, эти рожи, которые нам показывают по телевидению иногда, инопланетян показывают, такие, что на них страшно смотреть, плеваться хочется. Понимаете? А настоящих инопланетян нам пока никто не показывал, и о них никто не рассказывал. Потому что планеты и правят силы тьмы. И для них инопланетяне это что-то темное обязательно. Что-то обязательно мерзкое, злобное. Понятно, да? Почему нам таких инопланетян показывают? Показывают очень заинтересованные темные сущности, которые правят здесь этой планетой. И всю эту мерзость, которую нам, так сказать, эти СМИ сейчас выдают, это все по их заказу. Они все это оплачивают и так далее, и так далее. Так вот настоящие инопланетяне говорят, что мы из космоса, они видят нас как черную звезду, нашу планету, очень черную. Как раз вот эти все миллиарды, которые здесь эволюционируют, этих так называемых разумных, Homo sapiens, усердно старались тысячелетиями под руководством этого князя тьмы. Мы так загадили свою планету, постарались сделать ее... Очень черный. По идее, она уже несколько раз была, планировалось ее уничтожение космическим законом, кармой. Уничтожение полностью. Это гнойник этот. Эту мерзость надо было уничтожить. Но силы света как бы брали на себя и уговаривали закон, уговаривали руководство галактики, ну потерпите еще немножко, дайте еще немножко это. Может, что-то все-таки опомнятся эти двуногие? Понимаете? И сейчас вопрос стоит так. Если вот на территории России, просто и так, если вот на территории России, на территории России, не наберется 100 тысяч, а эти люди только среди русских, 100 тысяч совершенно бескорыстных людей, а самая бескорыстная нация на планете – это русские. Ну, еще может там кто-то присоединиться. Если не наберется более 100 тысяч, то планета будет уничтожена. Если наберется более 100 тысяч, ну, совершенно бескорыстных, которые не думают, так сказать, о собственной шкуре, о кошельке, о прибыли, о наживе, Поэтому и сказано вот в учении живой этики обывание 100 стотысячном. Понятно, да? Если не наберется, все. Россия, как говорят, погибла, а с ней погиб весь мир. То есть планета будет вместе с этим наником ликвидирована. То есть космосу собственники и сатанисты, и дьяволы, и такие лжи Люциферы, как у нас был, не нужны. Вся подобная мразь, то есть все любые собственники, любые корыстолюбцы, уластолюбцы и так далее, и так далее, это космический мусор и он регулярно в космосе уничтожается, вплоть до уничтожения планет, даже целых звездных систем. Вот у нас сейчас на повестке дня на этой планете стоит вот этот момент. И именно спасение вот там там попы разные говорят, там жрецы, там церкви, там всякие религии, секты, говорят о каком-то спасении. От чего спасаться? От чего спасаться? Понимаете? То есть, если человек не желает быть совершенно бескорыстным существом, если он не будет изгонять из своего нутра, из души, из своих накоплений, вот это самое мерзкое, самое сатанинское качество, то есть крестолюбие, властолюбие и привязанность, так сказать, там, к собственности любой, значит, такому человеку существовать в космосе просто место ему нет такому, он будет ликвидирован. А если вся планета, вот сейчас же у нас, видите как, сейчас та же Россия проходит испытание именно вот этим, Понятно, да? Сейчас местная там буржуазия российская, ей будет дана возможность, и всему населению будет дана возможность, то есть такое будет жуткое испытание, и всему населению будет дана возможность, то есть такое будет жуткое испытание изобилием, возможностью заработать, возможностью стать миллионером. Понимаете? То есть именно вот многих оно паразит или нет? Но ведь можно быть, допустим, накопить у себя много разного барахла и к нему еще все им прибавлять, да? И считать, что это мое. Обычно так вот богатые этим страдают, да? Вот миллион есть мало, надо еще один. Миллиард есть мало, надо еще один. Но и полно вокруг нищих, которые тоже хотят иметь эти миллионы, миллиарды, да? Они ничем не отличаются от этих богачей. Они единственно отличаются тем, что у них нет миллиона. А у того есть. А нутро-то такое, как у того и у другого. Значит, тот с другого. Значит, тот собственник, который ничего не имеет. И тот собственник, который всего много имеет. Значит, оба представляют собой космический мусор. Так что вот наши мысли, наши чувства – их энергии накапливается. Это обстоятельство оказывает особое воздействие и на состояние здоровья всего человечества. То есть мысли человечества, чувства, это оказывает серьезное влияние на экологическую ситуацию на планете. С понятием психической энергии, как вы знаете, и связано понятие кармы. Оно прочно сейчас уже вошло вот в современный лексикон даже порой какой-нибудь там президент вдруг про карму говорит. Или даже про ауру. Даже вот этот президент, вот который здесь вот у нас. Да? При этом, конечно, нельзя избежать профанации и вульгарной трактовки важнейших аспектов этих космических законов. Основой закона кармы является психическая энергия затрачены человеком на какие-либо действия, мысли и чувства. То есть основа кармы а что такое карма? Карма, наверное, понимать, как бы в двух аспектах. Карма как накопление, вот все, что у нас с вами накоплено в теле, там, скажем, в квартире, там в кошельке, понимаете, вот в наших чувствах, в наших эмоциях, в наших мыслях. Все это можно назвать кармой. Так, сколько у меня в кошельке кармы там, посмотрим сейчас? Ага, вот столько-то, да? Или сколько у, на, у меня там в моих мыслях светлых и темных мыслей, сколько там накоплено? То есть карма светлых и темных мыслей, сколько там накоплено? То есть карма как накопление и карма как закон. Когда вы произносите это слово, вы должны вот этот момент учитывать. О чем вы говорите? О законе космическом, законе причины и следствия, то есть о карме, законе кармы. Или говорить о накоплениях ваших собственных там или кого-то еще там. То есть вот эти моменты путать нельзя, понимаете, да? Следствие применения вот этой энергии, следствие уже. Вот допустим, человек энергию какую-то накапливал там психическую у себя, в виде действий, там, в виде чувств, эмоций, там, мыслей, накапливал. Накопил какое-то количество, а психическая энергия, она обладает интересным свойством. Она до определенного уровня вот накапливается, а она его никогда не спрашивает, это не его дело. Она проявляется и все. При определенном так сказать, количестве и качестве, в определенных условиях, естественно. понимаете? И вот следствие применения вот этой энергии возвращается к человеку в виде конкретных обстоятельств его судьбы. Каких обстоятельств? Ну, допустим, положительные, там, объективные такие или как говорят, позитивные. Если карма у него положительная, то есть много положительного человек накопил. Особенно в моральном отношении. Ну, почему? Потому что иногда человек и довольно бедный, а на душе у него там, как говорится, эти... Там птички поют, там и так далее. А иногда у него все полно, а на душе кошки скребут все время. Бывает такое. То есть это вот разные виды накоплений психической энергии, разные качества, разные формы. Полно, а на душе кошки скребут все время. Бывает такое. То есть это вот разные виды накоплений психической энергии, разные качества, разные формы. И в то же время карма, если негативная, то, естественно, а карма может быть какая негативная. Допустим, в прошлом человек по части физической кармы, карма то она есть физическая, есть, скажем, там астральная, есть там тонкая, есть ментальная карма. То есть какие накопления, так мы ее как бы и называем, накопления. То есть накопления физические, там тонкие накопления и так далее. Вот если у человека накопления... На физическом плане из прошлого были неважны, то в этой жизни он может что? Родиться, скажем, без руки, там, без ноги, слепым, глухим, уродом каким-нибудь может родиться. Это обязательно заложены причины в прошлом. Там и родился. Это все в раке. Мама так просто упасть не может. И маму никто по животу ударить, так сказать, не может. Испугаться так просто она тоже не может. У мамы своя карма. И с этой кармой связан его ребенок, ее ребенок. Понятно, да, вот этот момент? Значит, у такой мамы воплотился, что в тот момент, когда он находился в утробе, именно в этот день, в этот час, понимаете, с мамой что-то случилось. То есть настолько здесь все непросто, Понятно, да? То есть здесь мамина карма связана с кармой вот этого воплощенца, да еще и связана с, с кармой, то есть накоплениями окружающих, а потом еще то сказать и с кармой нации, скажем, вот там русской, там еврейской, немецкой, скажем, где, где мама-то живет. А потом, еще, а потом еще и с человеческой, Все это вместе. И в этот момент, в эту секунду себя проявит. И вот эгоистичные, скажем, низкие в моральном отношении мысли, действия человека создают негативную карму для него. Темную карму. А следствием ее является страдание, неудача. Допустим, вот сейчас много людей больных, да? Много, да? А чьи это они больные-то? Есть болезни, которые человек принес сюда, пришел с ними уже. Они его здесь ждут, иди сюда. А есть, которые он здесь так поучерствовал, что наработал себе здесь. То есть есть приобретенные уже здесь, а есть принесенные. Вот те, которые принесенные, их излечить практически бывает невозможно. Принесенные. Наследственные это можно. Принесенные. Наследственные, там как хотите их называть. Принес с собой оттуда. А приобретенные здесь, можно, скажем, каким-то дурацким образом жизни, понимаете, можно себе что-то успеть здесь наработать, такого нехорошего. А что он наработал нехорошее здесь? Опять-таки карма. Качества какие-то нехорошие у него характеры, в характере есть. Безобразно, так сказать, себе он здесь жизнь, устроил образ жизни. Безобразный образ жизни, опять-таки, согласно закону кармы. Раз что-то нехорошее творил здесь, значит, вызвал что? Не в прошлых жизнях, а сегодня, прямо здесь, в этой жизни, вызвал определенное следствие. Поэтому, когда человек приходит к врачу, скажем, врачу надо выяснить, с чем он пришел. С наследственной болезнью с прошлых воплощений. Иногда... Врач, конечно, если бы он был опытный, все были бы врачи. Некоторым больным он бы говорил так, болезнь для тебя лучше лекарств, иди отсюда. Говорит, Куда бы ты не ни пошел, никто не поможет. А вот этому поможем. Вон тому тоже поможем. Или вон той. Ну, правда, придется еще три месяца и полечиться. А вот это завтра будет вылечен. Все опять-таки зависит от кармы. Не от прихоти, так сказать, там, этих больных или врачей, опять все связано с кармой, но карма явление чрезвычайно сложное, вот этот вопрос, примитивно нельзя эти вещи понимать, то есть если ладно было бы просто карма какого-то одного человека, а туда примешивается и коллективная карма семьи, и какого-то племени, какого-то народа, какой-то нации, а встретились два человека, врач и пациент, а вот этого тоже своя карма. И она тоже связана коллективной кармой, и семьи, и какого-то племени, какого-то народа, какой-то нации. А встретились два человека, врач и пациент. А у этого тоже своя карма. И она тоже связана. А если, допустим, этот вот больной одной нации, а тот другой, тогда здесь сталкиваются не просто два человека, а еще две нации. И так далее, и так далее. Пошло-поехало. Вот это понятно, да? Что-нибудь нет? Ну поймете когда-нибудь. А вот если в прошлой жизни человек накапливал у себя энергию альтруизма, доброжелательности, порядочности, то это в следующей жизни создаст ему хорошую жизнь. Именно он сам себе делает жизнь будущую либо гармоничной, счастливой, либо Разные страны, которые на Востоке, вообще Восточная философия и Восточные духовно-религиозные направления, сейчас вызывают интерес у многих представителей современной науки. Но вот что тут интересно, так называемая академическая наука, космическими законами до сих пор не занимается. А что такое академическая наука? Это холоварии научные который непосредственно связан с главарями, так сказать, ну, руководящими. Почему? Потому что там в основном сейчас у нас пока, в связи с тем, что человечество много накопило темной кармы, там воплощается и назначается на эти места, ну, неважно каким образом. Переворот ли он там совершил, понимаете, там. Или так называемая демонкратическая его система там вытащила туда, понимаете, или еще как-то там, вот. Именно, это, вот, именно карма -то каждого народа, поскольку она темная карма в основном у всего человечества, у всех народов, то туда всегда влазят темные сущности. Понятно, да? Ну, а от них чего можно ждать-то? Понятно, да? Ничего хорошего. А они как раз кормят и все там зарплаты назначают, и все такое этим своим, так сказать, карманным этим академикам разным. Так вот, это академическая наука этим делом, естественно, не занимается. Ну, а, а ученые же есть и такие, которые там, наплевать на эту академию, да? Правда, из-за этого преследуют там. И живут-то они, как говорится, в бедности и на хлебе. Так вот, ряд таких ученых теорию кармы принимает как рабочую гипотезу. Почему? Да потому что она же объясняет многие явления, аспекты жизни. Так вот ряд таких ученых теорию кармы принимает как рабочую гипотезу. Почему? Да потому что она же объясняет многие явления, аспекты жизни. Понятие психической энергии, в частности, вот, играет ведущую роль и в эзотерической медицине Востока. Эзотерическая медицина. На Западе везде... У нас что, какая? Экзотерическая медицина, да? То есть все, что касается внешности. Ой, что-то ты плохо выглядишь, да? Или совсем лег, заболел и не встаешь, да? Или умираешь уже. Всеми тем вопросами, то есть вопросами тела, это все экзотерическая, это внешняя, так сказать, медицина. Медицина внешности, как говорится, не внутренности. То есть все, что касается вопросов тела, это занимается вот это западная Экзотерическая медицина. А Восток всегда интересовался Вот у нас, кстати, и где-то даже книжечки иногда появлялись. Как раз все, что касалось вопросов медицины, там было выбрано из книг учения, собрано. Согласно вот этой медицине жизнеспособность человеческого организма, а жизнеспособность на Западе называют иммунитетом. Слышали, да, это слово, да? Так вот, жизнеспособность физического организма, то есть иммунитет, определяется прежде всего, прежде всего, уровнем развития психической энергии у конкретного человека. Вот где основа иммунитета. Уровень развития психической энергии. Качество этой психической энергии, количество ее, напряженность ее и так далее. Напряженность ее и так далее. То есть, если, допустим, вот больных сейчас много же, да, везде ходит, да, и кидаются к врачам к разным, официальным, неофициальным, традиционным и так далее. Нет. А почему они болеют? Причина? Прежде всего лежит вот в этом. Понимаете? Наиболее серьезные трудноизлечимые заболевания, скажем, вот раковые заболевания, являются следствием энергетического истощения организма. Серьезные трудноизлечимые заболевания. И заболевания раком. скажем. Причина, главная причина, это в энергетическом истощении организма. То есть организм уже не в состоянии содержать самого себя. Значит, кто-то другой будет содержать. А кто у нас другие? Ну, разные паразиты, там, понимаете, там, микробы, вирусы, паразитические грибки, там, скажем, и так далее. Но если ходит труп, его же надо что? Труп же все они разлагаются ведь, да? Он возит, дерево упало, сразу на него что? Нападают разные там жучки, понимаете, грибки и так далее и тому подобное, да? Чтобы побыстрее переработать эту массу. А если ходит такой, понимаете, вот у кого тоже такое энергетическое истощение, его же надо разлагать. Вот и все. Значит, вопрос упирается как раз в благодать Святого Духа, как говорили святые, мало благодати, значит болеешь. Много, не болеешь. А благодать как раз и есть вот эта психическая энергия. Но состояние психическое есть вот эта психическая энергия. Но состояние психической энергии зависит не столько от физических условий жизни человека, хотя вот экологии, правильности питания, живая этика придает большое значение. То есть состояние психической энергии зависит от духовно нравственного уровня человека. духовно нравственного А также от прошлых накоплений энергетических. То есть каким запасом психической энергии пришел оттуда из тех своих прошлых жизней? Какую там энергию накопил и с ней пришел? И какую сейчас здесь накапливаешь? Мыслями, там, желаниями, чувствами, там, скажем и так далее, действиями и так далее. Вот в огне Йоги, которая дана нам с вами, великими создателями Солнечной системы, постоянно подчеркивается тот факт, что мысли и чувства земного человека. Представляется... А что у нас, нас окружает больше всего? Ближе всего к нам кто? Ближе всего к нам наше собственное тело. Мысли и чувства, они же, не, они же... Это же не тело, понятно, да? Вот ближе всего к нам сначала тело, потом что на теле, потом то, что вокруг тела. Понятно, да? Ну, тело понятно. Вот с телом мы как относимся? Как к ним относимся? Но ну, или работает ну ладно. Вроде ничего не болит, не мешает, но ну и пусть себе. А что там у него, как там, мы так вот. Так, сознательность не интересуемся. Кто-то там за ним следит, кто-то там все у него переваривает, кто-то там гоняет, понимаете, по этим сосудам какие-то жидкости, эти мышцы кто-то содержит, эти разные там органы, следит, кто-то там все у него переваривает, кто-то там гоняет, понимаете, по этим сосудам какие-то жидкости, эти мышцы кто-то содержит, эти разные там органы, что-то один стал плохо работать. Вот в этом случае мы что начинаем интересоваться, что это там за орган, что это он там болит, что-то болит там, надо пойти или к врачу, или самому полечиться. Да, только вот в этот момент мы начинаем вспоминать, что оказывается у нас тело есть. да. Значит, вот психическая энергия наша в первую очередь влияет на что? На то, что ближе всего к нам, на наше тело. А от того, какие мысли у нас такие чувства, в первую очередь влияние идет в теле, у нас там что есть? Самое тонкое такое в теле. Нервная энергия наша. энергии наших нервов. Понимаете? Вот именно на нее, в первую очередь, влияние оказывает психическая энергия. То есть энергия мыслей и чувств наших. А через нервную вот эту энергию, через нервы, уже идет влияние на что? На все остальные органы. Понятно, да? То есть вот такая схема. Поэтому, если вы хотите следить за телом, чтобы оно было у вас совершенно здоровым, нужно своими мыслями иногда, своими чувствами, как бы про тело не забывать, и посылать ему что? Мысли хорошие, чувства, желать ему, чтобы оно было здоровое, крепкое, сильное, красивое там и так далее, и так далее. Но для чего все это? Преступник и бандит тоже. Зачем здоровое тело нужно человеку? чтобы хорошо прицелиться, да? Зачем здоровое тело нужно? Нужно цель поставить перед собой, цель здоровья, для того, чтобы служить высшим силам или темным силам. Вот я хожу, Господи, я хочу служить человечеству, хочу, чтобы тело было здоровое. Вот в этом случае здоровье тело что? Оправдано. Тогда мысли твои, Мало того, еще к высшим силам, к своему высшему я обратился. Что тело, хочу, чтобы было знание, нужно же мне помогать людям-то. Вот в этом случае здоровье оправдано. А если просто так, чтобы дурью маяться, и для всяких мерзостей, вот это здоровье мне нужно, так такому лучше здоровья не давать. Для него и для нее лучше болезни. Но образу не женат, мерзостей, вот это здоровье мне нужно так такому лучше здоровья не давать. Для него и для нее лучше болезни. Но образумить же надо как-то дурака. Ну а потом психическая энергия действует после тела на все окружающее. Вот то, что на теле человек носит. Он может какое-нибудь платье носить там несколько месяцев, и оно у него развалится. А другой может носить несколько лет. Но зачем, например, современным модницам носить несколько лет одну тряпку? Это же немыслимо. Скорее, повеситься можно. Понимаете? Значит, опять-таки вопрос интересный. Теперь вопрос в экологии. То есть, отравили вокруг мы все. В первую очередь, чем травим окружающую природу? Отвратительный, психически. Вот мы все, поскольку мы сейчас такие скверные все, а почему мы скверны? Потому что себя любим больше, чем все остальное. И чем сильнее любим себя, тем сквернее становимся. Вот и все. А кого мы в себе любим? От чего мы скверны? От какой любви становимся? Оказывается, мы любим в себе временное и смертное, то есть свою смертную временную личность. А раз мы любим потенциальный труп, значит что? Если смертные любим в себе, то что? Значит, мы превращаемся в ходячий труп. Христос сказал мертвецвета. И все тогда вокруг мы мертвим тоже. Понятно, да? Значит, эгоисты это кто? Это ходячие трупы, который вокруг все-таки скрыть. Уничтожает молчу. Мало... Ходячие трупы, которые вокруг все-то скрыть. Уничтожает, мало того, что они сами себя гробят, и все вокруг уничтожает. Так вот, в Агне-йоге постоянно подчеркивается тот факт, что мысли и чувства человека, представляя собой определенный вид энергии, влияет на все окружающее. И прежде всего на самого человека. То есть на человека влияние согласно его вот, духовному развитию. А если там развитие совсем бездуховное? Ну, полностью бездуховного, конечно, человека, в общем-то, нет. Потому что бездуховный человек – это уже не человек. Правда, пока он еще носит оболочку человеческую. И бездуховных сейчас, надо, появляется все больше и больше. Кто такие бездуховные? Ну, строение человека вы знаете, да? Строение человека вы знаете. И четверица низшая есть можно с и потерять связь совсем. Вот это уже бездуховность. А воплощаться еще можно долго. И вот такие живые трупы здесь могут, пустые оболочки их называют. То есть там у него ничего высокого нет, а низкого сколько хочешь. И оно еще может существовать, еще жить, воплощаться. Даже занимать там, скажем, президентские места, понимаешь, генсеками, быть императорами. Почему? Потому что Котел кипит, пена выбросила его туда. Пена. Значит, когда кипит, все там пена. Выбросила. Так вот, низкие мысли, эгоистичные мысли, низкие мысли и чувства представляют собой низковибрационную разрушительную энергетику. Мысли и чувства представляют собой низковибрационную разрушительную энергетику. Она создает в ауре человека в окружающем пространстве негативные, торсионные, электромагнитные и прочие поля. Они отрицательно воздействуют на здоровье как самого хозяина, так и на всех окружающих людей. Вот рядом с некоторыми людьми нельзя сидеть, не то, что сидеть, стоять нельзя. Как вы немедленно будете чувствовать, как у вас та страна, в которой вы к нему стоите или к ней. Вы даже физически можете ощущать, как это у вас эта часть тела начинает болеть. А другой такой же, как этот, вот. ничего, стоит хоть бы что. Почему? Потому что два сапога пара, да? Они между собой не спорят. Именно поддержание физического здоровья, душевного здоровья, психического здоровья Великий учитель считает именно положительный, эмоционально-мысленный настрой. То есть чувства должны быть высокие, светлые, радостные. И мысли тоже, невзирая ни на что. Хоть ты уже ползешь на кладбище в белых тапочках и в белом халате, ты должен радоваться, и веселенький должен быть, и веселенькая. И говорить, господи, о как здорово. Я сейчас последние секунды, вот испытания закончится, я буду там с тобой. А мы как? Колбасы, понимаешь, нет, денег не на что купить, и уже все. Выпить не на что, понимаешь? У газа нет, воды нет, денег нет. Бог виноват. Правильно, да? А Кто еще виноват? У газа нет, воды нет, денег нет. Бог виноват. Правильно, да? А кто еще виноват? Карма виновата, оказывается. Вот какая карма штука, а! Откуда она свалилась на нас, несчастных? Лишь бы на кого-нибудь свалить, там, на дьявола, так сказать, на Бога, на кого хочешь, на карму, да? На кого угодно свалить, понимаете, вину за наши какие-то там недостатки, и сразу, и все сразу хорошо, и сидишь себе а счастья все равно нет свалил допустим вину на карму а денег от этого не прибавилось оказывается все дело в том что аура человека была наполнена положительной психической энергией невзирая ни на что много денег нет денег есть там хлеб там уже умираю или вообще здоровье там исключение. Вот, вот это надо изучать долго и очень основательно. Как в любых состояниях мне все время вот эту ауру, то есть вот это вот пространство, которое называется аурой, яйцеобразное вот это пространство, как его наполнить положительной психической энергией при любых обстоятельствах. И следить, чтобы все время в этом пространстве было именно вот так вот. С уровнем развития человека живоэтика связывает не только состояние здоровья всего человечества, но и проблему глобального экологического кризиса. Вот При осмотрении вот этой проблемы в живоэтике не случайно упоминается древнее пророчество об апокалипсисе. Разумеется, переосмысление проблемы апокалипсиса в живой вот переосмысление проблемы апокалипсиса в живой этике значительно отличается от различных религиозных представлений о так называемом конце света. Ну, там силы зла уже постарались, поработали, лапу свою мохнатую приложили во всех этих представлениях о конце света и так далее. Общим в этих представлениях является лишь то, что учение огни йоги подтверждает реальность древних пророчеств о а грядущих природных социальных катаклизмах на планете. Как известно, подобные порочества содержатся во всех мировых религиях в христианстве, индуизме, буддизме, мусульманстве, в различных течениях на планете. Как известно, подобные порочества содержатся во всех мировых религиях в христианстве, индуизме, буддизме, мусульманстве в различных течениях, одним словом, этих. Тут вот один момент, тоже интересный. Вот У нас с вами же есть какие-то фазы жизни, там есть молодость, там, скажем, да, зрелость, там, старость, там, смерть и так далее. У планеты тоже есть свои циклы. У планеты. Свои циклы обязательно есть. И когда происходит смена одного цикла, один заканчивается, начинается другой, у планеты на планете в ее теле как вот у нас дома, скажем, там, вдруг решили там обновить мебель, там, ремонт сделать и так далее. Делаем, да, иногда это нет. У... На планете тоже иногда происходят такие ремонты, приведение в порядок. Так вот, к моменту этого ремонта, так все человечество, если наступает вот такой момент, когда планета тут решает подремонтировать себя, все мы должны что? Участвовать в подготовке. И она нас, между прочим, предупреждает заранее и предсказывает там, когда, что, чего и как. И человечество, если оно, конечно, живет в дружбе с планетой, а у нас такой дружбы давно нет и не существует, тогда вся вот это какие-то там передвижения, какой-то ремонт, какие-то перетурбации на планете, обратите внимание, безболенно. А если человечество с планетой не дружит, если оно паразит на этой планете. А пришло, так сказать, время перестройки там, скажем, или ремонта, как говорят. Ну, сами понимаете, что будет, да? Учение Живой Этики не только подтверждает правоту древней мудрости всех народов мира, но и с научных позиций. Учение Живой Этики с научных позиций объясняет суть происходящих на планете природных перемен с научных позиций космические учителя, значит у них своя неведомая нам наука. Обратите внимание, они с научных позиций. Наша наука для них, так сказать, это так, это знаете, это учение там каких-то муравьев, понимаете, вся наша наука. То сказать, это так, это знаете, это учение там каких-то муравьев, понимаете, вся наша наука. А что это за ученые они? Ну, как мы знаем, они, во-первых, пришли с других высокорайстых планет. И там наука, наверное, на миллионы, если не на миллиарды лет, опережает нашу. Она здесь, да? За не только сто лет. ну какие стали. А не сто лет, а миллион, скажем, у них там прошел. Да, наверное, еще не в таком, так сказать, ускоренном развитии, как у нас, может быть. Так их наука такая, что нам ни в каком диком сне это не снилось. Согласно учению живой этик, которые они нам дали, конец 20-го, начало 21-го является переходным моментом эпохой смены крупных космических циклов в истории нашей планеты. А мы как раз сейчас вот в это время с вами тут живем. Результатом этого станут серьезные природно-космические изменения. В первую очередь изменится угол наклона земной оси. Изменится тогда карта звездного неба. То есть созвездие... Изменяется северной-южный полюса. Тот, который был северным, станет южным. Приблизится к Земле новые небесные тела. Излучение этих тел вызовут значительные изменения космической энергетики, которая окружает нашу планету. Новые космические энергии, которые наполнят электромагнитное поле Земли, в результате вот таких перемен, подействуют на людей по-разному. Воспринимать вот эти новые энергии смогут только духовно подготовленные люди, организмы и ауры которых не загрязнены Темными негативными, скажем, психоэнергетическими проявлениями, отрицательными кармическими накоплениями. И вот люди с темными кармическими наработками, то есть с темными накоплениями. Какие люди? Эгоистичные, да, порочные, с темными накоплениями. Какие люди? Эгоистичные, да, порочные, рискуют стать жертвами новых, неизвестных земной науки западной науки медицинской заболеваний, причиной которых станет просто элементарное несоответствие между высоко вибрационной космической энергетикой, которая уже сейчас идет на планету, и низко вибрационными энергиями, которые наполняют ауры неразвитых или опустившихся в духовном отношении людей. Вот, допустим, сейчас сообщаю там несколько десятков людей умерло в Азии там, от а, атипичной пневмонии. На самом деле никакая это не пневмония. Ну, надо же какое-то название дать. Совершенно неизвестно. Перед этим там 300 человек вот недавно. Ну, кажется, в прошлом позове... Надо же какое-то название дать. Совершенно неизвестно. Перед этим там 300 человек вот недавно. Ну, кажется, в прошлом-позапрошлом году умерла от этой так называемой атипичной пневмонии. Это не пневмония. Ну, в таком, как обычно мы знаем. Знаете, вот это. это нечто новое. Теперь вот этот, этот так называемый птичий гриб. Ну, ходят там разные слухи, что это изобрели очередное, значит, там биологическое оружие, темные там силы, там американцы там или европейцы неизвестно, где там, чего. Not. Но и в то же время мы узнаем, что могут болезни возникать в связи с, вот с этими явлениями, когда высоковибрационная космическая энергетика начинает воздействовать. Понимаете? Ну, кто-то рассказывает, что, мол, вот американцы изобрели значит, такой вирус, который убивает... Кстати, у американцев нету там птичьего гриппа. А только туда, куда везут эти ножки, там появляется этот гриб. О будущих космических, космопланетарных переменах много говорится в гранях Агни-Йоги. Но ну, вы слышали, что вот есть такие 15 томов грани Агни-Йоги. Но ну, вам тоже, по идее, надо будет изучать, чтобы дальше разобраться в серьезных вопросах. Именно в гранях огни вот йоги великие учителя дали человечеству пророчество о будущем. То, что будет с нами, с планетой. А вот это пророчество, оно уже сейчас осуществляется. То, о чем там пишется. Это касается новых видов заболеваний, которые неизвестны современной науке. И они вызываются именно воздействием на человеческий организм новых космических энергий. На вот та же самая нетипичная пневмония. По поводу ее врачи бьют тревогу, они не могут понять, где там этот возбудитель у этой болезни. Его нет. Откуда взялся? А предупреждения об этом, о том, что такие заболевания могут появиться, уже были в книгах как живой этики, так и вот грани от йоги. Принять и поверить надо сейчас, потом может оказаться слишком поздно. Ибо огонь сожжет негодное вместилища. Обратите внимание, как сказано. Огонь сожжет негодное вместилище. А чего он будет сжигать огонь? Он будет сжигать вот вместилище, скажем, вместилище это то, что вмещает там что-то. Энергетика. Антипод светлой энергетики. Мощной светлой энергии, антипод находится в нем. Значит, что? Раз, и все сгорело. Мы знаем там. Если спичку чикнуть, там, где бензиновых паров много, да? Или газу, допустим, напустили. То есть именно огонь будет сжигать тех, кто что? В безумии тех, кто идет против нового мира. Можно видеть уже воздействие мощи пространственных огненных волн на организм. И люди, которые не могут усваивать их гармонично. А что они тогда, эти люди, делают? Вот энергетика идет, она усиливается, и они яро начинают выступать против сил света. Вот эти люди и все мают значит огонь должен тогда их уничтожать естественно понимаете то есть суд планетарный уже идет только этого еще люди не понимают но понять придется ибо воздействие энергетический волн будет усиливаться одних будет возрождать вот эта энергия и поднимать к жизни если они смогут эту энергию вместить а что значит вместить ну, мы принимать привыкли, да? Мы все любим принимать, и чем больше, тем лучше. Всего и побольше, да? Так ведь нет? Ой, мы страшно любим все подарки же, да? Да. Ну, принял, а дальше что делать? Ну, допустим, много подарков всех притащили, полную квартиру, там пройти негде. Что делать будешь? Оказывается, их надо раздать, иначе они тебя задавят, тут вот уничтожат. Вот точно так и здесь, с этой энергией, надо ее отдавать. В противном случае она будет уничтожать эгоиста. А эгоист, он любит, что он же привык все, все брать, к себе тащить. А сейчас энергии будет больше, бери, пожалуйста, сколько хочешь. Понимаете, в чем дело? Значит, вот вопрос-то упирается опять в бескорыстие. То есть, сколько бы тебе ни дали, надо отдать, а себя оставить самый минимум, ну, чтобы не сдохнуть прям тут же. То есть человек будет уничтожаем вот в таком самопожирании, вследствие им же порожденных безумий. Поэтому и сказано, что суд последний страшный, никто не уйдет, не совершив суда над собой. Поэтому и сказано, что суд последний страшный. Никто не уйдет, не совершив суда над собой. Неотвратимость суда в чем состоит? В самоосуждении или в самооправдании отвергших или принявших свет. То есть принявших требования эволюции. Как уклониться, когда дышат воздухом все, а воздух будет насыщен огнем? А энергия, во в организм, становится либо огнем творящим, либо огнем сжигающим. Негодное местилище. Понимаете? Мы ну, даже далеко ходили. Вот сейчас вот у нас март, апрель, май, в водовом кольце это здесь царствует стихия огня. Считаю. Следующие три месяца стихия земли. Осенью стихия воздух. Зимой стихия воды. Вот сейчас вот Март, апрель, май – это стихия огня. Ну и у людей начинается там аллергии там могут быть и так далее, и так далее. Весенний там, скажем, конъюнктивит, там, вазомоторный ренит и так далее, и так далее. Как от этого избавиться? Принимать какие-то лекарства? Диазолин, там, тавигил, понимаете, и так далее, и так далее. Или еще там что-то. Оказывается, здесь надо человеку в первую очередь вопрос выяснить собственной диеты. Надо знать, в каких продуктах содержится, скажем, вот та или иная стихия. Огненную пищу, скажем, есть нельзя. А у некоторых людей наоборот. Потеря энергии. Вот им надо огненную пищу есть. А в той, которой мало стихии огня, то не надо употреблять. То есть надо знать уже какие продукты, воздух, огонь, что с этим же.